Приступим к наборчикам. У меня здесь три пэтика и все три. У меня. Да, мам. Скажи мне, почему у тебя двойка? Ну ты к всему классу поставили. А я про тебя говорю, а не про других. Скажи мне, Дженни, а в чем ты собираешься идти на выпускной? Ну, я думаю, в рубашке и в джинсах. Где лучше в платье. Вон, все девочки из своего класса собираются в платьях прийти. С кем ты так там уживленно беседуешь? А, с подругой? Какой подругой? Ну мы с ней в интернете познакомились. Ну только ты свои личные данные, ей не давай. И еще не говори, где ты живешь. А то мало ли что. Вдруг какой-то какой-нибудь маньяк отследит тебя и придет к нам домой. Она мне даже свои фотки скидывала. Что, в интернете уже нельзя раздобыть фоток? И кстати да, свои фотографии ей не отправляй. Ох, я уже два параграфа прочитала. Пойду прирусни ненадолго. Доча, ты что, опять за компьютером сидишь? А уроки кто делать будет? Да и на секунду всего прервалась. Ну да, конечно. С этим своим компьютером совсем уже на учебу забила. Мам, я лягу на полчасика поспать. Ты только главное разбуди меня. Мне еще уроки делать. Конечно, доча. Женя, вставай, тебе уже пора в школу. Что? Мам, ну я же просила меня разбудить. Ну ты так не ну, спала. Я не могла вот так просто взять и разбудить тебя. Так, зайду-ка на канал, посмотрю, как там обстоят дела. Ой, дочь, а почему ты мне свои видео никогда не показываешь? Ну... Эм, ну... Эм, не хочу. Ну, хотя бы что-нибудь дай посмотреть. Эм. Нет. Хм, да. Неплохой бантик, пожалуйста, к нему пойду. Ой, доченька, ты у меня такая красавица. Наверное, мальчики толпами с тобой бегают. Нет, мам. Ой, ну ладно, рассказывай. Кто тебе из мальчиков нравится? Никто. Я в твое время уже вовсю хотела с мальчиками встречаться. Дженни, а куда это ты собралась? А, мы идем с подругой гулять. Ой, а вам, случайно, не по пути будет до помойки дойти. Нет, нам вообще в другую сторону. Ну ничего, прогуляйтесь. Возьми мусор. Дженни, оденься теплее. А куда ты в таком виде на улицу пойдешь? Холодно же. Но там же никаких, но 20 градусов. Холодно, я тебе говорю. Быстро шапку надень. Ну что же, это было вот такое небольшое пародийное видео. Если у вас было так же, то ставьте лайк. Ну, а также подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Всем пока!